Я вот новый день придумал, почему много зарабатывать деньги именно ютуберы. Ютуберы. Ютуберы, ютуберы. Ну, в общем, продолжение будет. Лайк, подписка, чтобы вы там смотрели до конца. Вот, для того, чтобы они зарабатывали много, им нужно вкладывать время. А время это деньги, мы должны об этом знать. Тем самым.. Вспомните музыкантов раньше до интернета, до ютуберства. Музыканты же привлекали клиентов, рестораны привлекали клиентов. Ютуберы тоже самое делают. Они завлекают клиентов. Если они магазин еще покупку будут там продавать свой магазин или там будут сотрудники рекламодатели, то тем самым они будут больше зарабатывать и путь похож на Похоже на всякое такое, на богатство, да, вот это хотел бы сказать, поэтому количество имеет значение, да, количество подписчиков, просмотров, это уже другая тема, если хочешь продолжение лайк, подписка, вот, а почему ютуберы богатые потому что у них подписчики, фанаты, музыкант, ну, допустим, ютубер это музыкант, вот и все то все понятно будет. Еще такой, наверное, один вопрос. Что если этот ютубера нет фанатов? Возможно, капли есть, но он банкрот. Он там геймер. Ну, как банкрот. Можно ну, считать, что и банкротом вообще ютуберов нет. Они или мало зарабатывают. Но они не могут ничего не зарабатывать с клиентов, с зрителей, не могут ничего не зарабатывать, они заработают по-любому, кое копейку до да, копейки, ведь такая, такая ютуберская жизнь, ведь потому что так, поиграйте, короче, у кого там, называется ютубер, игра ютубер, на компьютере скачайте себе, на телефоне там другая игра на компьютере очень прикольно а там поймете в общем на количество неизначение потому что перевеличена с деньгами но там суть такая потому что сейчас реклама тренде рекламируют разные товары, чтобы конкурентов и тем самым там очень много а, денег, денег валяется Никому не нужно эти подбирают их, и там пополам делится им клиентам, дают то, что они поработали подписчикам прокачали свои подписчики. Это как война сейчас в Украине-России. Когда Россия военная вошла пошла в Украину полностью, убивая всех. Теперь она не начинает, наверное, делать. Получится как так, так что у нас происходит А он таким заняться. Пока.